Всем приветики! Сегодня 31 мая, последний день весны. Поздравляю вас всех с этим событием, чтобы все у вас было хорошо и даже лучше. Спасибо огромное всем за поддержку и комментарии. Мне очень приятно. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее. Вовочка заходит в класс, опоздав на 20 минут. Учительница Вовочка! А почему это мы опоздали целых на двадцать минут? И где это мы были? Волочка, да в раздевалке я был, картошку жарил. Учительница, странно, в раздевалке картошку жарил. Ладно, проходи, садись. Через некоторое время в класс заходит вся такая изъерошенная девочка. Учительница, картошкина, ну а ты где была?